Сейчас вы увидите политическую комедию в кукольном театре. Давай? Давай. Или кукольную комедию в политическом театре. Разрешите представить наших артистов до без пяти минут, король. Ре. Уполномоченный Господа Бога. Ми. Ми. Фа. Звезда первой величины. Фа. Фа! Особо в высшей степени воинственная. Соль. Брадобрей. Скромный бродабрей. Валя. О, государственный муж. Си-си-си. Сюда-сюда, сюда-сюда. Господин торгующий политикой. Уважаемые зрители. Как видите, наше представление лишено каких-либо тайн. Обратите особое внимание. Все эти нити сходятся в одних руках, и эти руки управляют всеми движениями марионеток. Ловко? Это искусство управлять. Это гибель. Это катастрофа! всюду одно и то же. Кризис, першевая паника, политический бред. Ну, а там, в стране Советов, как там идут дела? Там? Ха! Там! Не угодно полюбуйтесь! И продолжается небывалый индустриальный подъем. Растут, как в сказке. Печально, но факты. А, -а, а Успокойтесь, Иронимус. Вам вредно волноваться. Возьмите мои пилюли. К черту пилюли. К черту сентиментальных. Выход. Где выход? Где выход? Выход. Вы сами подсказали его. Да, к черту сентиментальность. Европа больна. Нужна хирургическая операция. Но мне больше всего беспокоит ваша буферия, господин посланник. Буферия, великая страна, буферия. Как подумаешь, ваша страна? Надеюсь, на сегодняшний свещание мы придем к определенному решению. Да. Сегодня мы дадим сигнал началу. и губы щеки и затылки в моих руках в моих руках наша как наша наша наша наша наша наша наша наша наша наша наша наша наша наша наша extra экстра, номер три. не беспокоит? Нет. Я завидую вам, мадам. Вы живете под одной крышей с принцем крови. Милостивые государственные и господа, разрешите считать... Разрешите считать наше собрание открытым. здесь в своем кругу и можем говорить совершенно откровенно ангел мира не спасет европу от кризиса и благодаря кризису проблема советского союза становится особенно опасной мы балансируем на краю пропасти Необходимо сигнал Сигнал, господа Может дать Моя доблестная родина Буферия Но прежде всего Нам надо иметь в Буферии Правительство сильной руки Ну что ж, господа Мы дадим Буферии нового короля. Зольчик, Буферии царствует семилетний Беби. Ну, это хорошо, только для внутреннего употребления. Нам нужен на троне настоящий мужчина. Что вы скажете, господа... А принцы... Но-но-но-но, no, no, no, no. спокойно, спокойно. Что вы сказали? Нет, нет, нет ничего. А мы не ошибёмся, ведь он пьяниц. А чем же это плохо для короля? Но ведь он шалопай. Это как раз то, что нам нужно. Но ведь он же глуп. Вот это-то нам и особенно интересно. Подходящий король. Вчера на скачках встретил моих друзей. Альфонса, бывшего испанского короля, и российского императора, как его? Кирилла, безработный монарх. Какое отвратительное дверь. на и я докажу что моя политическая программа ты знаешь не моя э, политическая программа не, моя не программа а, не, она хорошая а моя карта мир ты понимаешь карта мир это не, а, не а, карта не, она, она будет еще лучше, понимаешь, и не поймешь никогда, потому что, потому что ты голубчик хам, а я помазанник божий. Кандидатура принца ДО будет принята Европой и Буферией. Ведь нити политических влияний в наших руках. Господа народные представители, Внимание, прошу вас внимания. Сейчас господин премьер-министр Буфирии сделает чрезвычайно важное, чрезвычайно важное сообщение по вопросам внутренней политики. Внимание! Умоляю вас, внимание! Господ... Господа! Господа! Если мое министерство уйдет в отставку... Буферия погибла! Не запугайте, господа социал-демократы! Вопрос обсуждаю. Действительно, старательно. Спокойствие, спокойствие, господа народные представители. Умоляю вас, спокойствие, спокойствие. Я, я протестую! а вы и ваша либеральная шайка разожали в руке. Она разолена с Божий помощь один от типа. Пустите партию! Партию тебя! Я, я потешу. Пустите гости! Коричневой фашистские рубашки! Мы сами возьмем ее! Народ да не сошел из Вы думаете, мы, социалисты, не допустим власти бантидов! А! <связанная> Аплодирует? Ну слава. Я Передайте, дайте, пожалуйста, редакцию газеты Ультрабургевич. Пожалуйста, Большой день. Бурное заседание парламента. Министерство. Спасибо. Имещается еще здание Несите. Несите его, Величество. Сиди смирно. угодно вашему величеству принять отставку, пробить вашего величества. Не огорчайте его величество. Вы видите, король категорически против вашей отставки. Воля короля закон для правительства. Вы истинный друг, ваше пресвященство Друзья церкви, наши друзья. И что-то. Звонок. Не слышишь? Открыть? Открой. им сказал, что меня нет дома. Таким не скажешь. Животные. Опишут, опишут. Непременно опишут, опишут. Встречу. Мои кредиты исчерпаны, господа. Но нет, не то, не то. И если вы пришли просить у меня уплаты... Нет, мы пришли просить вас спасти ферию. Ваше родители, мы, древние роды России, мы готовы кролить кровь. Сегодня Мы вновь родились для истории. Интересы Европы. Интересы высшей цивилизации. интересы культуры. станьте тратить время, господа. Молодой человек э, виноват. Ваше Величество, мы пришли предложить вам сделку. Ну что, ну? Пойдем. Трон потерял свое мистическое значение. Значение? Он имеет значение деловое. Деловое. Деловая Европа. Деловая Европа предусмотрела все. Вот наши условия. А -а -а. Ага. Стой, а теперь слышно? Господин До благодарит. А за что? Неизвестно. Для личных приказов. Старайся, Галович. Вот-вот. Как мне играет свечи Олег, сить не разуманным казаром, и все они вызывали на век, обрек он мечом и портаром. Тега... О, брат, Христос. Оспесь. Пикеошо, пико, пико, пико, пико, пико, пико, Поздравляю. Снимите руки, я занят. Что? Не мешайте. Что такое? Видишь, я назначаю тебя моим придворным парикмахером. Ну, что то А вас? Вас. Кем бы мне вас назначить? Нет. Нашел. Вам я дарю вот это. Вы мне дарите старую фотографию? Я дарю вам свою летнюю резиденцию. Вы сходите с ума. Я вхожу в историю. Я хорону. Я становлюсь во главе моих армий моего флота, моих финансов, сегодня ваш орел расправил крылья. Помогите, голубчики. Пока все идет чрезвычайно благополучно. Лечу. Я буду скучать. Такие патриоты, завидуем Буферии. Монарх свалится к ней прямо с неба. Вся Европа смотрит на вас в эту историческую минуту. Но самое удивительное, что в эту из историческую минуту меня тошнит. Вот, счастливый путь, ваш религиозный. Забыть. Забыть. Э. Портфелип получен. Представители всех партий. И в первую голову мы с вами. Да? Ну где же санкции парламента? Санкция парламента. Вот она. Ну вот. Ничего не понятно. Большевистский шпион. Ясно. С их берегом приполнил. Давай сюда. Послушайте. Да? С кем мы имеем честь? голубчик. Я признаюсь, что тайном переправился через границу. В качестве агента Коминтерно. В качестве Комминтерна. Я утверждаю, что Советский Союз готовится к нападению на буферию. Готовится на буферию. На буферию. В чем и подписываюсь. Обыскать, сфотографировать и посадить камеру. Фотографировать моментально шинельку, шапочку, кинжальчик, пистолетчик, улыбочку, жуткую улыбочку. Типичный большевик. Большевик. Поза-поза. Так, так. Снимаю. Можно обыскивать. Господин Королевский Коммердимир Необходимо ускорить события. Да, запомни. Скорее, скорее, скорее, давай. Скорее, скорее, давай. Или Ну как? Переверните штаны. Так, и скорее. Все. Вот. Так. Э, лента. Есть лента. Границей не останавливайся. Бензинов хватит. О, о, мой мальчик, ты потерял корону, зато ты приобрел коробку прекрасных конфет. Один Святого Духа. Корону из кипятей, пожалуйста. Готовы. Ручку. Ручку. Ваше Величество, не утомило ли вас ваше заграничное путешествие? Он погиб. Я погиб. Мы погибли. Ваш носок присвящен. Медлить нельзя ни минуты. А. Держал. Велические чувства. Король со странностями. С большими странностями. Какая величественная! Что значит прирожденный монарх? Депутация от дворянства ждет мудрых указаний с высоты этого престола. Можно? Можно? Судьба высшего сословия не может не волновать, Ваше Величество. Какие меры предпринять, чтобы вернуть родовой аристократии ее политическую роль. Ай, вот именно. Вариант. Спрыснуть и освежить. Спрыснуть и освежить через семейный банк, конечно. Это очень глупо. Социалистическая партия, с вашего величества, ждет не потрясений, а реформ. Мы категорически настаиваем на открытии воскресных школ, на выдаче фуфаек для безработных и, наконец, на распространение кулинарных знаний среди образованных женщин. Полиция и армия скидают три четверти нашего бюджета. Разве это не роскошь в нашей стране? Это не роскошь, а гигиена. Вот именно, вот именно гигиена, Ваше Величество! Мы приветствуем в вашем лице вождя наций живую надежду фашизма, руководимая вами. Вся Бутерия отныне должна превратиться в бронированный кулак. Разве это не лучший ответ демагогам, которые проповедуют всеобщее разоружение? Правильно! Постричь! Нулевым номером! На Но кого? Такого мои офицеры будут боготворить. Да, в нем есть эдакая пронзительность. Имя великих принципов свободы, либеральная партия настаивает на решительных мерах, да, решительных мер против угрозы растущего революционного движения в нашей стране. Мы ждем, ждем ваших указаний, какими средствами можно спасти страну от революционных потрясений. Какие средства? Разные есть средства. Ну, например, горячие компрессор. Свинцовые примочки, массаж лица. Мерси. Солидная фирма должна иметь всякий дезинфицирующий средств. Какая решительность! Какая сила! Я почти влюблена в него. Как почти? Я уже влюблена в него. Горячие компрессы. Тонкий намек. Массаж. Как понять? Как? как понять? Свинцовые примочки. Здорово. Бог! И вы спасете буферию. Теперь надо сказать что-нибудь собравшимся. Ваш орел расправил крылья. Что вы говорили? Что я говорил? Что он со странностями. Кто говорил? Вы. Я? Да, вы. Когда? Да здесь только что. Никогда. За ним. За ним. Фрезюр Экстра номер три. Илья, он смотрел на вас. На вас. Вы пришли и политическая мудрость нового короля подсказали буферии расширение военной программы. Браво, Дарнит, браво. Вы, может быть, довольны и как политик, и как председатель концерна военной промышленности. Да. Парень оказался на месте. Алло, Дэн. Грузите буферию музыкальные инструменты. Да, да, конечно, музыкальные инструменты. Мы на них сыграем симфонию мира. Национальный поэт Буферии. Величайший мыслитель и ученый Буферии, Минор. Я посвятил Его Величеству книгу по жизни. Как философия? Я научно доказываю, что наш новый король выше Цезаря. О да, о да, да. И храбрее Александра Македонского. Я, я надеюсь, я надеюсь, что король выслушает также благосклонно и мою поэму. После бури ненастия укрепилась династия, возродилась могущество под рукой. Это новая эра, это крепкая вера, это власть плюс имущество, плюс желанный покой. Эй, кто там? Одеваться живо. Известимся этим темперамент рукой И мой размах, и мой размах Носы, и овощи, и затылки В моих руках, в моих руках. Разрешите. Разрешаю. Дай-ка сюда. Бритва. Некоторые воображают, что это так просто брить короля. Не угодил злодей. Сегодня доставлен личный коммерческий короля. Давай. Счастье предложить Вашему Величеству услуги Вашего любимого мастера. Давай, давай. Побрейте. Два недели. Мерзавец. Ты всегда был ворон. А теперь ты хочешь украть мою корону? Не важно. Возьмите, возьмите вашу корону. Но если ты сейчас же не уберешь нас туда... Уберусь. Насуда... Уберусь. Кажется, король доволен. Как мерза, больше. Не беспокоит? Н ничего. Не беспокоит? Н ничего. Они воображают, что я должен брить эту скотину. Ой, ой. Тише немножко. Ой, ой. Мастерская работа. Да, да, да. Ваше Величество, довольны? Вот это работа. Молодец. Ну, то-то. Ты, голубчик, хам, а я помазанник божий. в центре европейского внимания. А вы в центре буфире? Американ европейская агентство. Ручила мне, мадам, узнать вашего путешествия. Цель моего путешествия посетить мою летнюю резиденцию и, и, и, и разделить судьбу моего короля. Есть на земле далекий край, Денис, не кризис, а страх, а вам влюбленный, страна влюбленных, Иванов. А я хочу, чтоб ты меня дал в а в парадой. Ну... Что еще такое там? Правительство ждет э, резолюции Вашего Величества на декларацию фашистского большинства. Есть на земле далекий кран Великий национальный подъем Где э, нету э, кризисов и Мы Выросли из пеленок Конституции Алмаз злойный парагвак Правительство должно Получить всю полноту власти. Страна влюбленных а, и монахов. Монахов. А, а, а, а, а. а, против наступающего марксизма. Мар... Марксизма? Что это такое? Это учение Маркса, ваше величество. А, знаю, Маркс. Это... С такое бородой? А, uh -huh. монаха, монаха, ха, ха, ха, монаха. пожалуйста, берите, господа марксисты. Нет, но самое возмутительное, что этот цирульник, этот бандит, он вполне на месте, на моем месте. Слушай, Попугай, ты же меня понимаешь? Это же ужасно. Да, но долго это продолжаться не может. Архиепископ лично знал меня. Между нами. Алло? Алло? Кандидатура дворца? Примите телефонограмму. А, слышу, слышу. Не глухой. Да, а, да. Резолюциям неизбежным. Через несколько часов. М -м -м. Тут запитает, да? Э? Ре -рев -рев -рев -рев Революция через несколько часов не может быть! То есть как не может быть? Я говорю на чисто буферийском языке. Эти болваны не понимают, что парламентские принятия кончаются резолюцией. Необходимы политические... Жертвы. Жертвы. Что? Жертвы. Какие? Что? Что? Что? Разъединились. Ах. Что? Что? Что? Что? Что? Что? Ну, что? Говорят, началось. В полном разгаре. Что? Что? Что? Спокойно, что? спокойно, спокойно, без паники. Спасайтесь немедленно. О. Не оставляйте. Послушайте, дорогой мой, вы не можете мне объяснить, где я могу видеть архиепископа? Он мне очень... Хам. Очень вежлив. Хороши порядки во дворце. Все куда-то бегут, все что-то такое... Ничего не понятно. Ты, ты куда? Стой! Старый, носатый, черт! Почему все убегают? А дурчики. Господа, извините, Господа, все бегут, а где же этот архиепископ? Стреляют. Спасайся, кто может! Спасайся, кто может! Что делать, господа? Что делать? Немедленно обсудить положение. Мы примем меры. положение безвыходно. Вот, посмотри тут. Ой, Сделать так, чтобы вы опять стали ваше величество. Нет уж это к чертовой бабушке. Теперь уж ты оставайся в величестве. Мерси. Знаешь что? Царствуй. Царствуй на здоровье. Я не сержусь. Нет. Царствуйте вы. К счастью, ошибка грамматическая, а не историческая. А на этот раз гром был не из тучи, но в воздухе пахнет разум. Ой. Дорогой мой, складывайте чемоданы и с Богом. Куда? В отставку. Мне? Почему? Ангел пришел и сказал мне, не мир, а меч. Не либералы, а фашисты. Ваш ангел жулик. Он хочет свалить мое министерство. Именно. Идут приготовления к войне с советами. Стойте! Я знаю имя вашего ангела. Это глава концерна военной... И сказал ангел-господень. Причина наших осложнений... Господа народные представители, она ясна. Это ука Москвы. Вот портрет агента, комментарно задержанного нами. <Связи> Братья, святая церковь благословляет вас на великий подвиг, на новый крестовый поход. Остало время оградить Христа от язычников, короля от революционеров. Верью оградить от страны Совета Да благословит вас. Очень рад вашему приезду. Надеюсь. Его Величество лично присутствует сегодня на освещении новых береговых батарей. О! Это шикарно! Господи, благослови оружие наше на страже мира, пребывающее. Король пока не знает о вашем приезде. Мы сделаем ему приятный сюрприз. Mm -hmm. Забавно. Ага, вот, вот она, страна красного дьявола. Mm -hmm. Папа, пожалуйста. Семилетка? Там написано «семилетка». А, семилетка. Мало им пятилетки. Они еще семилетка Завери. Это хуже для нас. Это поголовное образование. Его Величество. Ваше Величество, а, Маша, что, а а? Разрешите, я, да, разрешите вам, вот, это вот, так, говорите по записке. Тут все так, как хотят наши могущественные союзники. Эх, эх, хорошо. Э, Буферия награждает вас орденом мира, господин премьер-министр. Продолжайте умеренно вести... Не умеренно, а уверенно. Не умеренно, а уверенно вести ст ст страну по пути всеобщего мира. Все? Да все. Итак... Еще раз напоминаю, случайный залп батарей без прицела, просто по семилетке. Итак. Запомните, ровно в 12. Привык больше. Плечком. Почему не поделаешь. Так принято перед войсками. А? Это я могу. Другую ножку. Разрешите помочь. Держу. Держу. Вот. вот так. Держу. Осторожно, осторожно. Держу. Несколько слов верным войскам. Нет, я могу. Мои верные буферицы за мной вперед удерживают ваши величины. Бешеные животные. Буфеники. Ах ты. Ну вот, кажется, водушевел. Вполне ваше величие. А. Шино? Да. Через час раздастся выстрел. Добр? Скорей, скорее, скорее, скорее. Так, э, посередине, фрукты будут там, фрукты будут здесь. Да вы знаете, кто у вас сидит на троне буферии? Знаю, знаю. А вы что думали, что мы ничего не знаем? Законный монарх. Почему я должен ужинать один? Вы будете не один. А хорош монарх. Парикмахер, жулик, одеколонная душа. Нет власти, кроме как от Бога. От Бога. Я буду жаловаться. А что об этом скандале скажет Европа, парламент, биржа. Биржа? Я в суд подам. В лигу наций. Опоздали, сын мой. Король победил всех. Известен всем этим а пылкой. И мой размах. И мой размах. На силу вы. Всякие затылки. В моих руках. В моих руках. wind mm -hmm. Покажу. А где же его величество? Его величество. Ну да. Мой возлюбленный, мой друг. Его величество а? Ну, где же вы пропадали? Берите И несите скорее в столу. А, кто же вас завевал без меня? Мадам Мадам. Вы ума пошли. Ну что ж, забыли, кто вы и кто я? Модель. Хам, Давид, Нирвай, Барбан. Будьте любезны. Ваше Величество. Милый. Что это значит? Это? Тетерев. Смотрю, э, летает. Я его... И вот сам поймал, сам застрелил, сам зажарил. Ну да, но все-таки. Обожаю жарить тетеревол. Но я не понимаю. Прошу бы вас. все могу. Все. Министры, парламент валяются. Пыли у моих ног. Вся Европа тоже валяется. Америка. Но это еще пока не решает. нервный долг. А? Вас утомило время власти? Утомило. Вы не знаете, кто вы и кто я? Маха! Грязь! Болван! Одну минуту. Сожрали мой ужин? Ну, это уж слишком. Ну, как вы позволяете это? удивительные шнурки? Всегда как-то не вовремя развязывают. Ага. Ах, я хочу, чтоб ты меня взял порогвой, Парагвай. Ах, в Парагвай. Забудет, да да мой мальчик. Ай, поедем, поедем бы скорей, милый. Гуай. Еще пять минут, и мы услышим... Выпью. его пока не было но он может быть а, отцы наши герои которые не потуляции простейшая гамма на которые иногда разыгрываются сложнейшие комедии смысл нашей комедии вы легко угадаете сами маэстро прошу вас до свидания Почтеннейшие зрители, до свидания, до свидания.